Так, у вас же звук есть. Да будет воля твоя На да все, что будет со мной На да непроигранный бой Да не на прописанный день На удивленных людей Да на круги по воде Да будет воля твоя Да будет воля твоя На да я твою и на сон на чистом горе зло, на без огня, На сказке что расскажу, на что завяжу, Да будет воля твоя. А там, где воля твоя, другая будет земля. А там, где сердце твое, ложатся звезды в поля. На всем, кому не придут, на радости, на беду. Да будет воля твоя. Ту -ту -ту -ту. Саша, это у тебя че на голове. Нет, От коронавируса. Шампочка. Шампочка. Шампочка. Так, ну что? Времечко у нас уже начинает заканчиваться, потому что нам хотелось бы в 9 продолжить, ну там, живой этот эфир еще отсюда, с Чердака. У кого-нибудь еще есть желание что-нибудь спеть, прочитать. Ну вот э, могу сейчас быстренько. Ну, давай. Импровизирую. Если можно. Можно. Можно. Ага. Ну и так. Ура, пришла. Весна. Слышно? Да-да-да. Да. Импровизация. А тебя вот так подержи. Чтобы я с тех взглядела, вот. Ура, пришла весна. Резвятся птицы в стаях, А в небе тонкой синью что... Быстрее облака. Не знаю. У нас, я, кстати, еще на камеру записываю. Сейчас просто этот, как его. Иглаха курить в не сохранник нас что-то напряг. Пристрой, пристрой. Что -то, что -то Насколько ну не цвет? знаю. Ник, ничего не быстрее. Ну по пару песен. Поем живем. Okay. Ну там просто, видишь, он что-то говорит, что это надо теперь с этим руководством согласовывать было. Я вот даже и не, не знала, что с руководством было согласовывать. Теперь, оказывается. Ну, в общем, короче, мы сейчас растут мы берез, сейчас двоих провожаем. Надежда красный а мы, утро солнцем гонится. Я рада вас, Хочется? Камера, Николай, спасибо. Христос воскресенье. Слушай, надо, в общем, закругляться, потому что тут, оказывается, у нас есть временные рамки. Еще тут, где мы находимся. Я не знаю, твою песню я бы еще бы. Может он еще сыграть? Конечно. А потом кто вы или я? Ну, ты потом. Можешь еще сыграть песню новую? А то мне не записалось. И на этом мы закончим. Но это был эксперимент, вы уж простите. Все. Все отлично вообще. Ну. В не да, давайте то да, Николая в заключение Как, так сказать, основного модератора Я надеюсь, что в этот раз мне не вырубится Вот, мы потом еще по паре песен э, У нас перейдем в контакт Сыграем по две песни И на этом завершим наш концерт Потому что нам тут уже просят закругляться Так, все, сейчас выключаю звук Да так. Как с взгерошит, растерян, что время к полудню. Поднимаюсь, свистаны ветром, на палубу Мой корабль, как щеку, несут беспокойные кунни. И признаться, я жду, не дождусь уже крика земля. Только радость пускать в собираю все силы. Я стою, растрясаю в боках твоей тучной хандры. Вспоминаю. Похоже вчера ты о чем-то просила. Но что именно должен я сделать, не помню увы. В настырной мысли слова, чувствуем взглядом взять основу того, кто рядом. И если и в силах помочь, хотя бы не навредить. Я хочу научиться так жить. Дарящие берегу волны, где так хочется верить, и я смогу отпускать Все, чем рыдвенный сердце добил, Все, чем голову полнил. Все то, что пока не могу От себя оторваться меня песня Не дай мне слова захлебнуться Я держусь за сейчас Но смотрю до да вперед, до да назад Это труд я боюсь <соединяющие> от тебя И опять опуститься ну, В свой славно устроенный я. Сюда. Ну просто подвигать это. А, если ты снова Чувство их взглядов Сядь за столу Того, кто рядом Если в силах помочь Хотя не Я хочу научиться нас, так жить Ну, да, по идее, кому-то Так <связь> <связь> <связь> <связь> Как сложатся вместе все части Соберётся весь пазл в пронсительную красоту а Вроде. Окей, Мне да. буквально на миг приоткрылась механика счастья с тех пор, я куда веселее, по жизни. Все, всем спасибо. Христос воскресе! Все, всем пока! Мы, мы сейчас еще ВКонтакте повещаем немного и, и отключимся. Все! Все, счастливо всем. До свидания! Спасибо!